Взялась, друзья, не знаю, возьму, нет ее. Сука, уйдет сейчас, уйдет, уйдет. Ага. Вот это уже, друзья, лучше. Вот, хорошо взялась. Вот это уже лучше, я же говорю, что здесь монстрии пойдут они. Монстрики, видите монстрики с пиявками на ебальниках. ну вот, что хочу сказать, приятный результат, приятный, друзья, очень даже, да? Хе-хе-хе, а, лапулечка, ты моя, давай, короче, в люльку сейчас пойдешь, уже достойный результат, это у нас уже пятая чурожайка, и так всему, что я вам сказал, она, хочу, хочу добавить, что она самая крупная. Вот.